Если мой парень не видит, что ты мне звонишь, у тебя нос поломает, будешь на усе попадать. Запиши, как Света, ногти.